Бессознательное Бессознательное в 9 раз больше сознательного Поэтому все приходящее из бессознательного так ошеломляет Вот почему люди боятся эмоций и чувств Они сдерживают чувства, боятся, что они создадут хаос Эмоции и чувства действительно создают хаос Но хаос красивый Порядок нужен, но нужен также и хаос. Когда нужен порядок, наведите порядок, воспользуйтесь сознательным умом. Когда нужен хаос, дайте свободу бессознательному и пусть будет хаос. Цельный человек, тотальный человек, тот, кто способен к обоим состояниям, кто не позволяет сознательному вторгаться в бессознательное а бессознательно мог вторгаться в сознательное. Есть вещи, которые можно делать только сознательно. Например, если вы занимаетесь арифметикой или научной работой, вы можете это делать только сознательно. Но не в любви, не в поэзии. Они приходят из бессознательного. Нужно будет отложить сознательное в сторону. Сознательное пытается сдерживать порыво бессознательного, потому что боится. Кажется, на свободу рвется что-то огромное, приливная волна. Сможет ли оно выжить? И оно пытается его избежать, от него спрятаться. Но это неправильно. Так люди становятся бесцветными и мертвыми. И сознать.